Добрый день, с вами отделочник из Нижнего Новгорода Максим Борисов, то есть, сегодня я хотел бы сделать обзор лазеров, нивелировых лазерных, с которыми мы работаем, то есть изначально наш давний помощник это тоже вот такой зеленый Bosch pl 360 вот, то есть хороший Инструмент, который вертикаль хорошо бьет, горизонталь у него 360 градусов, довольно таки живучий, давно уже у нас работает. Незаменимый помощник, особенно при монтаже, наборе потолков. То есть у нас есть подвес, есть видео самодельный, который мы к потолку цепляем, он у нас потолки бьет. Вот, Где-то нужно какие-то откосы сделать, то есть вертикаль очень хорошо тоже у него видно, работает. Вот такой инструмент. Вот. Также есть у нас вот такой приобрели мы Bosch GL380P. Professional. Да? Вот это вообще аппарат как бы хороший. У него три плоскости. Вот. Три плоскости. Значит, две вертикали, одна горизонтальна, 360 градусов каждая. Вот, значит, как, какие функции у него. Значит, два режима работы. Первый режим загорается индикатор замка. Это значит, можно его то есть, наклонить, если нужно. Вот он, то есть там повесить какие-то картины, еще там что-то. Вот, то есть если нужна плоскость, а не горизонт именно. Да? Второй, то есть второе положение рычага, это он сначала бьет одну горизонталь.. плюс вертикаль еще одна вертикаль на 90 градусов создает угол ну и третий как бы горизонт чем его громадный плюс то есть то что он создает угол то есть не нужно пользоваться практически угольником очень очень удобно также плюс при наборе перегородок то есть мы можем одним вот таким вот вертикалью, то есть ставим это дело нам бьет полностью по всей поверхности стены соответственно маяки восстанавливать каркасы очень-очень удобно для для строителя очень удобно как бы быстро и качественно все это дело делается значит набор кнопок у него какой если мы его допустим выключим вот. набор кнопок значит вот эта верхняя кнопка для работы с э, приемником сигнала это если где-то на улице отдельно продается еще приемник сигнала то есть он на дальние расстояния может улавливать предложатой этой кнопки это кнопка переключения режимов то есть э, ближе дальше ой, то есть э, горизонталь и две вертикали да, либо все вместе если мы две эти кнопки зажимаем на 3 секунды мы можем э, включить либо отключить звуковой сигнал то есть здесь когда пределы нивелирования больше чем у него есть да он начинает то есть соответственно пикать если мы не хотим чтобы он пикал мы удерживаем 3 секунды нажимаем он перестает пикать но начинает как бы мигать показывать что плоскость выходит за рамки нивелирования вот также есть индикатор батарейки если она разряжена я так понимаю вот. вроде бы как по кнопкам, по кнопкам, вроде бы как все, незаменимый помощник. Понятно, что стоит немало, но хорошая вещь, удобный, качественный в работе. Ну здесь понятно, как бы, да, все гораздо проще. Тоже, то есть режим один, один мы включаем, вот он бьет, допустим, вертикаль, вот. плюс горизонталь. Раз нажали горизонталь, вертикаль или вместе, да. Вот. вторая кнопка это у него опять же замок для того чтобы плоскость чисто нивелировать ну, то есть э, показывать скажем так вот. ну попроще то есть он не пикает он просто если нарушается больше диапазона нивелирования он просто тухнет вот. так что пользуйтесь качественными нивелирами Всем удачи, ровных стен, полов и потолков. До свидания.